Привет, я Азика Найс, и у нас новая игра. Сегодня мы будем играть в во... Висс короче. И можно для начала я даву все вот это вот. Это игра чисто на логику, просто надо думать своей пошкой. И сейчас. Знаешь, что я слишком много игр начинаю. То есть у меня сейчас есть бесконечное лето Life is Strange и Rime. Я знаю, что у меня какая-то еще четвертая игра. А, да. Minecraft Странное приключение. И кстати, насчет «Майнкрафта», Я не знаю, когда его буду продолжать. уже извините, но Minecraft дело слишком сложное. Да. И самое главное получить концовки. И кстати, у меня она не зарегистрирована с теми, очень плохо. О, oh. я сломал компьютер уже. Не прошло секунды, как я сломал компьютер. И кстати, звуки можно громче. А звуков тут нету. Окей, okay, я сломала компьютер, это было случайно, я уже получила новое достижение, кстати, с мне это не пришло, потому что. Логично, блин, система у меня не хочет. А, спряталась концовка, окей. Okay. Не знаю, что делать, я забыла уже а, стоять. Я. Во! Ура! Я просто проходила... Ну, не, не проходила, смотрела прохождение. Это я уже давно это было, и не помню ни одной концовки. Да, кроме как взорвать компьютер, да. Вот я, кстати, тоже забыла. Просто забыла, что надо убрать кружку. Файлы, персонал. Сейчас, там как-то можно открыть. Вот. Звонатик. <связь> так прикольно. <связано> что я сделала? По-моему, это должно все-таки здесь стоять. Или нет? Подожди, Один, два. Два, три, четыре. Мне просто ничего не даст. Эта кнопка вообще не нажимается, потому что, наверное... Наверное, потому что здесь нету провода. А, ну а сейчас слом... В смысле сло, ну? Ладно, короче, файл. <laughs> Enter. М -м, ясно. Сеть модом, модом. Что у нас там модем? Модом. Не помню. А, во. Вот так вот он должен работать. Да. Чего-то мне там врубилась. Это безопасность, насколько я знаю. Ниссис ППП. Ясно я, по-моему, поняла, что это. Я же смотрела все-таки прохождение, хотя бы чуть-чуть. Нет. В общем, да. Тут и спрачник. Фигня какая-то. И пустота. вырвусь. Так, окей, давайте мы просто впустим. Есть, yes, нет. Чуть не до конца его перевели. Просто было же, да. Нет. Да, сейчас здесь должны дойти, дойти до контрабанда. Давайте, давайте, ломайте меня. Я пока подкрываю. Водку давайте выпьем. Ч б нет. Ч б нет. Когда тебя убивают, давайте выпьем водку. Ну вот, у нас пристрелили. Разбеем. А, так и должна быть, так всегда. Да. Была застрелена. сейчас давайте вот это сделаем я не помню что там откроется только дайте мне нормально еще поставить это все соединить Тан -тан -тан -тан -тан -тан -тан. Типа, я не знаю. Что-то устраивать надо, да. Что я не знаю. Это у нас. Что? Это что у нас? Типа, настройки системы. Я просто не знаю. Диагностика, контроль доступа. 9. Я приблизительно помню. П нормально помню, потому что я точно помню, что 9, 8, 0, 3 были цифры. Я не помню просто. Не помню в каком порядке. Листов запрещен. Доступ запрещен, я уже наказалась. Я просто не помню, где вот это вот смотреть. Чего? А, конвертация, ясно. Цифронграф. Я ведь надо этот открыть. Нет, нет. привет пуст. Коссет на А. Угу. Давай перезай. Ты гонишь. То есть я типа сейчас не могу вставить кос. Нет, могу. Нагрузить. Типа я ничего не поняла? Только какой-то скрип был. Окей. Ты встанешь сюда? Спасибо. Давайте напечатаем. Я не знаю, что это за расчеты. Назад. Подожди, я тут Нам эта кассета не нужна. Вот когда она не нужна, иначе мы разобьем экраны, там может быть плохо. И, по-моему, больше ничего не делать. Наверное. Я просто не помню. Да. Нет. Ясно, не знаю, что это. Ошибка чтения диска. Ну а так и приблизительно это а гадалось. Ошибка чтения диска. Я не понимаю ничего вообще. Просто я ровно ничего не понимаю. 9, 8, 0, три. 9 8 0 3 нет соединения Я вот этот вот не знаю, как делать. Просто у нас никакого нету. Порядка. Окей, давайте теперь снова распечатаем. Дусия, печать. Я еще сделаю легче. Можно типа напечатать. А я буду вот читером, читерачкой. Только не шумерочку то надо найти. А ручки фиг где? Да, нашла. Достаточно. И сломал, нет, не сломал в карандаш фенал. Ладно. Я просто запишу их номера, потому что нам номер, что нужны только номера. Почти. Доступ до. Да. А, но все же я буду печатать а, Нельзя, блин, кладно. А, буду печатать, потому что мало ли пригодится, типа, бывает же номера еще знакомые, да. А, подожди. Там как-то надо самому напечатывать. Я не помню, как только. Вот. Нашли. на все время хочу, вот не привыкла играть чисто мышкой. Есть проблем, нету, окей. А! Угу. -а -а. mm -hmm. Все, я не запушу. Да, блин, клавиатура. Средник. Давайте я просто уберу клавиатуру. Так, тоже ошибка чуть -чуть не диска. Чтобы у меня просто клавиатура под руку не попадалась. Что-то так она не хочется нажать. что, понимаешь, на ничего нет, но... Типа... Но она ж мне не нужна. Нафига она тогда здесь? Окей, 64, четыре, семь четыре шесть, окей, и по-моему семь семь один два четыре четыре тоже не будет читаться семь семь один два четыре или четыре два, не все я правильно написала, окей, okay, теперь можно делать вот так, <coughs> именно для этого нужно персонально. У нас известно только а, три номера. Хотел сказать четыре, но нет, нас три. Отвечаем на звоночек. Ты у нас кто? Должность личный номер переотпустить меня. А, нет, мы тебя не пустим, так как а, тебя у нас нет. Не по номеру, не по виду, не по работе. На работу я не записывала, правда? Ну да ладно. Могала просто сфотографировать. Вот. молодые. Так. Не хочу, короче, это делать. Нет, не впустим. Знаете, есть этот блогер, которого я смотрела. Он пускал по внешности и по работе, то я нет. Я чисто по номеру. Убираем телефон. Да блин. Довольно слышен номер. Нет, такого не пускаем. Пожалуйста, открыть ворота. Ага, сейчас возьмите меня разбомбить тут. Я же не понимаю, как это вот открыть. Я не помню, как открыла вот этот блогер, но 4-6. Нет. Тебе такого у нас нету. Я бы сейчас, конечно, взяла, поставила бы на паузу. Посмотрела бы, как. Э Открывать, кстати, эта от но давайте если я уже что-то и буду делать, то потом. Открыть ворота. 3, 5, 1, 8, 8. Стикер. А давайте еще проверим по внешности. Офицер я видела. Он вот самый первый у нас. Нет, не первый. Да. Ему, его мы допускаем. Вот, yes. oh, да, нам только три человека надо запустить. Да, и он самый. Не, он чуть не сам последний. Господи, я подумал, что сейчас опять будет это самое Злые люди. Он просто она же так ко всем открывается дверь. А я про это забыла. И ждем нового человека. М -м -м. А человек типа по идее мог бы нам помочь впускать правильных и неправильных людей. Он же точно должен знать весь персонал. Ну пять пять нас пять шесть. Нет. У нас номер два семь один пять шесть. Но не пять пять. А, телефон убрать. Так новое еще не появится, видео. <клево> <клево> Просто сидим, тупо... 4-0... Нет, у нас вообще такого нету. Даже в э, плохих номерах нет такого номера. Веда тебя не было, да. А почему у написано доступ «Да»? Но у них нет доступа. А, подожди, я типа то все так пишет, чтобы запутать. Короче, не знаю, мне пишут в ВК. Вообще прям классно. Интересно, кто. А, я, не пов... я жду звонок, я не повесила трубку. Как раз открыть шлюз. Нет такого номера у нас. Возможно, я, пожалуйста, ливну? У вас это просто игра зависит. Игра. Мне просто интересно, кто это написал, если что. Угу. Тихо, просто, euh, извиняюсь. Ну, все, с кем не бывает. <свист> Дайте мне новый звонок. <проса> <проса> <проса> <проса> а вот этот, да, можно его спустить. Даже не можно, а нужно. Uh -huh. давай, давай, давай, быстрее. Ну близ. Полиз. Подожди, по идее, эта концовка такая. Не знаю. Давайте только куда еще позвонок. Okay. Ч, он что Он только что же зашел. Он последний со Типа, как бы странно, он же только что зашел. Вы все это знаете. Ну, типа, да. Эм. Странно очень. В смысле, а можно спросить почему? Типа, из-за того, что он зашел уже офицер, ну, должность офицер, типа, как бы странно. Что-то тут подлогнул игра, потому что, типа, номер тот же самый, должность та же самая. Типа, наверное, из-за того, что он зашел, уже нельзя было. То есть, типа, логики, он же тут. А, это был сутки. По-моему, больше концовки не открою. Так, и уже заканчивать пора. Типа... Давайте просто сейчас попробуем вот эту вот фигню открыть. Думаю, вы увидите... Что я пытаюсь сделать. значит открывается до сих пор лампочки. А. Не помню, просто я с... кое-как запоминала приблизительно. Окей, здесь легко. О! Ясно. По идее, нам надо... Я просто знаю, как вот это вот играть уже. Проходить надо находить uh, по порядку и даже я не с того что я смотрела а типа чисто по логике да мне это очень весит эти вот когда выкрикивают слова типа а вот там та та та та та та та та они знаешь знаю что зачастую это просто обманочка просто такая предупреждение типа Давай быстрее, чел, если чё, типа тут у тебя могут умереть, да, но да, очень жестко. просто бесит этот звук. Там, тан, -тан. Взорвёмся. Да, это когда должно быть, люди. Все это когда должно быть, поверьте. По идее, по логике не должна, но эта игра по-нимумуму устроена. Короче, ладно, э, я думаю, на этом можно заканчивать, потому что, э, ну, а смысл уже, типа, как бы, видео 20 минут идет, 26. Э, и если вам понравилось, и вы хотите продолжение по логической игре VCCP, буду сокращенно висп называть, мне так легче, то обязательно ставьте лайки, да, подписывайтесь на мой канал. Если вы не подписаны, конечно же, рассказывайте об этом видео и моем канале своим друзьям. Ну а с вами была я, Азайка Найс, и всем пока!